Вот про бабульку Синда моего, рода, который, ну, запомнил, так. Это, да? угу. Значит, 15, да, или там лет, или 40 лет она писала жизнь сестру, угу. да? да. Я не поняла, в чем прикол. Что она сделала, то есть результат, да, что она этим сделала? У бомжиха, ну, то есть умерла в больнице, там с детьми там, не совсем внука вырастила и, и все. Она, это, единственный будущего, был, она... это был единственный способ сохранить свою душу. Это не про бытийку? Это про, быти... это, про бытийку. Прежде, это был единственный у нее способ сохранить свою душу в чистоте. Безногая алкоголичка, инвалидка, она могла превратиться, как все бомжи, в ничто. А ей надо было удержаться. И она нашла метод, как удержаться. Это рассказ мы сейчас обсуждаем, который я на фейсбуке выложила. Есть. Зайдите ко мне на страничку, почитайте, он действительно очень философский, классный рассказ. Это, смысл, а в конкретно? это не прикол, это способность удержать свою душу. И 20 лет она отсчитывала время. Там весь прикол, как ты говоришь, в том, что она каждый день после этих шести строк ставила дату, дату и писала какое-то событие. То есть она отсчитывала время, она контролировала время. Что происходит с бомжами? Спроси у него, какой сегодня день? День? Ну что это? Она контролировала время, она оставляла себе не только душу свою чистую, принадлежащую к этому миру, о котором она мечтала, но не получилась. Она привязывала себя каждый день к этому миру. Не принадлежа к нему, она привязывала его через свою душу. И ставила дату, контролировала процессы, и в тот момент, когда она дату не поставила, она умерла, ее забрали, ее отпустили. Это рассказ совершенно потрясающий. Он просто выбивает мозг и плакать хочется, и смеяться, и все это одновременно. Почитайте классно. Может, это, это, и есть это и есть магическое заклинание, но магическое заклинание сохранить сохранит свою душу, нет, что нас нет, для чего да. Да. но в данном случае для нее это был единственный шанс спастись, единственный шанс не превратиться совсем в будни, совсем в живот.